Ой, у меня уже оргазм. Был. Здравствуйте, уважаемые. У меня в руках чудесный уханьский воздух. Значит, самое время распаковать наш Китай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и прежде чем мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала, пишите много комментариев, немножко уханьского воздуха да поехали уханьский воздух был из посылки для коллеги по тот же самый мой э, заказ поэтому пришлось пришлось поделиться но воздух оставил он мне теперь начнем чего-то не очень интересного так первая бабуйня у нас это usb type-c кабель 2 метра в оплеточке. То, что надо всегда пригодится стильно, прикольно <coughs> стоит рублей ссылку на продавца оставлю в описании поехали дальше дальше что-то что-то чуть более бытовое здесь надо маленько поаккуратней сейчас мы это все замеряем размер брал элечку Каким она приехала, вот. Как бы L. Тут еще один предмет одежды. лето все-таки. Немножко тоже с ламберджеком. Тоже вроде как норм. Сейчас посмотрим, как они угадали с размером или. Е-мое! Проакма магазин. Ссылочка на него в описании. Здесь у нас окуляры. Окуляры мы вернемся чуть позже. Сейчас обмундируемся одежу Потому что также у нас есть еще одни немного в другой упаковочке про акмовские отчечи с чехольчиком мешочечком. Они немножко разные, но это мы уже замеряем чуть позже. Ну и на финалочку распакуем черный пакет. Сейчас переодеваюсь, давайте заценим. На, на, на бёдра твои си... Ну а это... Это рубашка вообще они там попали в этот вот это же блядь. фейковые карманы Фейковые карманы, фейковые сука, нет вообще... Они нет, Я в сейчас... Это в норм Я думал, на лето вот сейчас... Похожу в это... Типа, с какой-то складкой там я не знаю, ну вот так вот пошел. <связываем> а тут, блядь, мне кажется, будет... Блядь, отпитет а это меня. Не, не, не серьезно, ребят. Ну вот плавательный костюм. Давайте к очкам вернемся. Дальше у нас про АКМА Магазин. Отчети номер один. Авиаторы. <клышлен> Все дела. Пока, пока на голую голову оценим. Ну, затемняют нормально. Прожектора смотрю норм. ну блин, по-моему, нормально. Блин, вообще норм. Норм. Норм. Заходит. Сейчас будут вторые про очки. Они немножко другого дизайна. Ссылочку прилеплю в описании. Оу, Нормально, можно на жирный череп налепить. Можно вот так ходить. Ну здесь, здесь только к шлюхам. Сейчас это летней шляпой летней рубахе с летней шляпой вот не хватало шляпок. шляпы не хватало конечно не видно вот так вот она как-то получше смотрится все теперь шлюхи мои даже те которых не просил ну-ка вот эти очки вот с этой шляпой да блин они по-моему с этой шляпой да? Заходят, да? Тут дело все в шляпе. Дело все в шляпе. шляпе. Главное, что не в шортах. В шортах вот прям. Не, если одеть те шорты, эту, эту шляпу, это будет полная шляпа. Просто, я не знаю, тут тут работает, там не догадывается и как-то оно не, не заходит. У нас вот это. Снэпбэк. Не помню, серьезно уже сейчас.. Сколько денег. Ссылку прилеплю. COVID-19. Скачать обновление на COVID-2020 по ссылке в прикрепленном закрепленном комментарии. Что вот такая кепка, перевернутый крест? Ну все капец. Теперь давайте тестить. Так, не, рандомный размер не будем тестить. У меня все-таки голова не как яйцо динозавра. Так, а вот так что? По-моему, еще больше. Блять, вот это что вот за рисунок? Не, ну я не знаю, цыганам за Герычем в таком виде, даже стрмно ходить, блять, я не знаю. Вот это вот еще вот. А во звезда. Не, ну вот так вот, чуть-чуть повыше подними. Вот так хоть какой-то Сейчас стильный, конченый уже банды, да. Может все-таки козырьком вперед. Или козырьком? Не, козырьком.. Нет, вот эта петушня мне вообще не нравится. Вот это. Что за татуировка, знаешь, как будто набита. Петух конченый здесь. Я не знаю, вот что это рисунок, ребята, вот, может, кто-то расшифрует тюремные татуировки, там, на кепке Перевернутый крест меня прикалывает. и с этими очочами. Не, по-моему, вообще какой-то горшок. Нет. Это что это за Санта-Барбара, вот эти? Тан-та-да-тан. И вот эти вот волосы. Арки-арки. Тан-та-да. Нет, вот, вот, все. Это не... Да, только когда я смотрю чуть-чуть глазами вверх, я вот эту петушню вижу, видишь? О, можно очки регулировать. Давай, давай, вот эти очки, вот эти очки, со стандартной кепкой, сука, ничего... Супер! Вот, вообще ничего нет, да хоть так одень. Супер два! Вот, вот, вот, все. Так что подытожим. Шляпа не зашла, может, сам виноват. Но там под козырьком рисунка не было ни на одной фотографии. Очки. И те, и вторые норм. Потом как-нибудь возьму у них зеркальные. Про Акма. Отличный магазин. Рекомендую. Чисто по очкам. А, настоятельно рекомендую также магазин с рубахами. Здесь они вот прям вообще попали. И с размером, и с расцветкой. И качество. Чувствую, что тоже норм. Штанцы. Это прям вот ну тут. Блядь. Ну, для эти для ролевых игр, если хочешь в пловца превратиться и, не знаю, переиграть там в тюлене. Я... Ну, в общем, такой итог. Очки топ, рубаха топ, провод норм. Не ошибается только лишь что то ничего не делает. Не забываем про подписку, ставим лайк, комменты. До скорых встреч. Камеру вырубай нахуй. Словам никто писать будет. Я не толстый, я не толстый, блядь. Моя логика, в шафте ты можешь ходить в теплую солнечную полуду в двух случаях, либо если ты рэпер, ну причем, блядь, ты, ну рэпер, либо если ты уебан.